Инстаграм внес изменения в свой алгоритм, чтобы и оригинальный контент и репосты в сторис ранжировались одинаково. Обычно, Инстаграм сначала показывает оригинальный контент в Stories, а потом репосты. Теперь же они будут одинаково представлены в этом разделе. Сам принцип работы Instagram показывать в первую очередь те публикации, которые могут быть интересны пользователю. Некоторые считали, что Instagram цензурирует определенные точки зрения или темы. Facebook заверили, что это не так. Компании объяснили, что действующий раньше подход к ранжированию репостов в сторис применялся ко всем публикациям, независимо от того, о чем они. При этом в Instagram считают, что пользователи хотели бы видеть больше оригинальных историй и ищут способы, как соблюсти баланс между оригинальным контентом и репостами в этом разделе. Instagram расширил тестирование рекламы в Reels на четыре новые страны – США, Канаду, Францию и Великобританию. Тестирование рекламы в Reels, новом разделе, который призван составить конкуренцию TikTok, было начато в апреле. Reels Ads – это полноэкранные и вертикальные объявления, подобные Story Ads. Они показываются между обычными Reels. Максимальная продолжительность этой рекламы составляет 30 секунд. Пользователи могут комментировать объявления, отмечать как понравившиеся, сохранять, пропускать и просматривать. С помощью дополнительного меню в виде трех точек они также могут скрывать объявления и сообщать о нарушениях